Пришла посылка, заказывал зарядку для мобильного телефона. Вот такую вот, 65 ватт Bezos. Базеус, Так, сейчас посмотрим заявленные характеристики. Ссылка на зарядку будет в описании. Под видео. Как, как, а, как вы знаете, в новых телефонах уже не идут блоки питания, поэтому приходится заказывать. О, приготовил. Кабель э, телефонный, вот, Type-C, Type-C. Ну, там в комплекте идет вот такой, тоже Type-C, Type-C, 100-ваттный, с поддержкой 100-ватт. Посмотрим. Ну, запаковано довольно неплохо. Так, вот такой вот. Видно? ну да, вот. Э, характеристики тоже будут. Ну перейдете по ссылке на товар. Там будут и характеристики. Вот Такой довольно тяжелый. Не знаю, грамм наверное, 150 200 Тяжелый, конечно. Так, сейчас, сейчас проверим. Здесь есть индикатор. Вот такой вот. Я фотки. Вставлю, вот где-то здесь или здесь, посмотрите, фотки будут на, как бы, как он светится, и сделаю скрины с телефона, сколько показывает напряжение и ватт, и все, короче, посмотрим. Посмотрю, покажу на родном кабеле и на неродном, потому что снимаю телефоном этим, и этот, этот же телефон Буду проверять Поэтому, естественно, что не могу Короче, переходите по ссылке Смотрите на товар Все, всем спасибо Пока